Многим руководителям знаком только один метод управления людьми – это метод кнута и пряника. Иногда такой подход к управлению персоналом бывает оправдан. К примеру, если ваш бизнес основан на выполнении вашими сотрудниками простых повторяющихся действий – клининг, мойка машин, небольшое швейное производство, то вам не стоит заморачиваться относительно изучения современных концепций менеджмента по поводу управления персоналом. Держа в одной руке кнут – а в другой рекуя пряник, вы справитесь. Но если же вы начали задумываться о развитии вашего бизнеса, либо, не дай бог, конечно, вы начали думать о том, как вы можете сделать ваших сотрудников довольными и счастливыми, то вам стоит отложить в сторону кнут и взяться за собственное обучение. Что же касается кнута, то тут все предельно просто. Уважение, основанное на страхе, всегда притворно и недолговечно. И наоборот. Уважение, в основе которого лежит партнерство и доверие, позволит строить вам с вашими сотрудниками долгосрочные крепкие отношения. Уважайте ваших сотрудников, перестаньте на них орать и держать страхи. И это первый шаг, с которого вам стоит начать развитие вашего бизнеса. Спасибо.